Дорогие братья и сестры, в эфире беседы о православии в начале было слово. С вами Евгения. Вот, наконец, и наступил праздник, который ожидало все человечество – Рождество Христово. Празднуется этот господский праздник 7 января. Сегодня мы поговорим с вами об этом величайшем событии. После того, как Мария узнала, что она станет матерью Спасителя, она поспешила в город Иуд, к своей родственнице Елисавете, которая тоже ожидала в это время ребенка, будущего великого пророка Иоанна Крестителя. Марии хотелось поделиться радостью с кем-нибудь из близких людей, а кому как не с Елисаветой, которая в годы Учеба ее в храме заменила ей мать. Мария отправилась в Иуд с группой паломников, которые шли в Иерусалим. И по пути занесла свое рукоделие в Иерусалимский храм. Я напомню вам, что она несла послушание. Она шила священнические одежды. Первый священник был восхищен работой юной Марии. Он ей сказал так. Мариам, Господь Бог возвеличит имя Твое, и ты будешь благословенна во всех родах земных. Он сказал действительно уникальные пророческие слова, и юная дева Мария их поняла, хотя окружающие решили, что это просто в порыве чувств священник сказал ей обычную похвалу. Придя в дом к Елисавете, Мария услышала от нее то же самое приветствие, о котором сказал ей архангел Гавриил. Елисафета встретила ее с такими удивительными словами. «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем и блаженно уверовавшее, потому что совершится сказанное ей от Господа». И в таком приветствии Мария окончательно поняла, какая предназначена ей роль, что она действительно станет началом спасения человечества, и Господь уготовил ей славу от всех людей. И по-своему... Смирению, конечно, она осознавала свое недостоинство, но в том числе с другой стороны осознавала и свою величайшую ответственность. И она сказала удивительные, проникновенные слова, которые мы сейчас слышим на службе. Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасе моем, что призрел он на смирение рабы своей, ибо отныне Будут ублажать меня все роды. Я сотворил мне величие сильный и свято имя его. То, что в будущем ее будут почитать, Мария это провидела, она приписала величию Творца, а вовсе не своим заслугам. Елизавета и Мария провели три месяца в душеполезных беседах, подготавливая друг друга к очень ответственной для себя роли. Мария понимала, что впереди ее... Ждут не только радости, но и испытания. И они действительно случились. По возвращении домой в Назарет уже было заметно, что она беременная. Когда возвратился домой Иосиф, он в это время тоже отсутствовал, был на плотницких работах, он заметил состояние девушки и подумал, что она нарушила обет девства. Иосиф был очень расстроен. И решил ее отпустить и не придавать огласки. Ведь могли Марию побить и камнями, иудеи. Тогда был очень суровый закон, девушку, увлеченную в прелюбодеянии, забивали камнями. И когда Иосиф раздумывал, как же ему поступить, как же ему сделать так, чтобы никто не заметил, потихоньку отпустить ему из дома. Явился ему ангел Господень во сне и сказал ему, чтобы он не боялся принять Марию, потому что она носит в себе Сына Божия, Спасителя мира. Иосиф хорошо знал Священное Писание. И он понял, что речь идет о долгожданном Мессии, который по пророчеству должен вот скоро появиться в эти дни. И тогда он спокойно оставил Марию у себя в доме. Но сохранилось предание, в котором говорится о том, что окружающие, знакомые, соседи, увидев Марию беременной, донесли первосвященнику Иерусалимского храма о том, что Иосиф и Мария нарушили возложенные на них обеты. Мария нарушила обет детства, а Иосиф не сохранил тот обет. Ведь он был назначен мужем Марии, чтобы хранить ее девство. И их вызывали даже в суд. Об этом написано в Протоевангелии Иакова. Иосиф и Мария сказали, что они невиновны. И чтобы убедиться в этом, первый священник дал им так называемую воду обличения. Был тогда... Такой обычай, если супруги нарушили верность, это касалось и мужчины, и женщин, им давали специальную горькую воду, при этом прочитав на дне несколько молитв. Если, выпив эту воду, обвиняемые не оставались здоровыми, и со здоровьем их ничего не случалось, то тогда они были невиновны. По очереди Иосиф и Мария Выпили эту горькую воду, и их здоровью ничего не, не было, не было никаких угроз их здоровью. И увидев, что они здоровы, невредимы, значит, невиновные, первый священник их оправдал и отпустил домой. И с этих пор Иосиф и Мария жили спокойно, ожидая появления долгожданного сына. И вот наступило время, когда Марии уже нужно было родить. В это время римский император Октавиан Август объявил всеобщую перепись населения. Ему нужно было знать, сколько у него подданных, чтобы уточнить, сколько налогов должно поступить в казну. Иудея в те времена находилась под властью римского государства. И как все другие народы, евреи тоже платили налоги в римскую казну. По традиции каждое семейство иудейское должно прийти было в тот город, откуда родом их предок, и записаться там. Иусиф и Мария были из рода царя Давида. Поэтому они собрались и отправились в город Вифлеем. Именно в этом городе жил отец Давида Иесей. Именно из этого города происходил их предок, знаменитый царь Давид. Мария уже была на девятом месяце беременности, ей было трудно, но ехать она все-таки была должна. И вот они отправились в Ихлием. С собой они взяли только ослика и вала. Вол вез их скромные пожитки, а на острике ехала Мария, а Иосиф шел пешком. Дорога была очень трудная. В это время в Палестине шли обильные дожди. Им приходилось то подниматься в гору, то спускаться в долину. И, наконец, на пятый день пути они достигли небольшого города Вифлеема, который находился в восьми верстах от Иерусалима. Стали бедные путники искать гостиницу или какой-нибудь частный дом, где можно было остановиться и отдохнуть. Но, к сожалению, в это время в Эфлеме было много народа. Все пришли на перепись, и все гостиницы, постоялые дворы, а также частные дома были заняты. Место нашлось только в небольшой пещере Вертепе, где пастухи прятали стада, принадлежавшие Иерусалимскому храму и сами прятались от непогоды, когда пошли стада. Вот в этом самом вертепе ночью 7 января, когда вся Иудея спала и ничего не подозревала, совершилось величайшее событие. Родился Марии Спаситель. Младенец. Мария его сама спеленала и положила в ясли, в кормушку для скота. По преданию, в пещере находились животные, вол и осел, как бы являясь собой воплощение тех слов, которые сказал Господь еще у пророка Исаи. Вол знает владетеля своего, и осел Ясли господина своего, а Израиль не знает меня. И действительно, иудейский мир хорошо знал священное писание и ждали спасителя. Но многие ждали, что придет мессия, избавитель, который избавит их от римского владычества. Поэтому наверняка он должен родиться непременно в Иерусалиме, в царском дворце, у богатых родителей. И об этом должно быть возвещено. Они не подозревали, что царь мира родился в бедной семье, в маленьком городе Вифлееме, в пещере, тихо и незаметно. О том, что родился спаситель, узнали пастухи, которые в это время неподалеку в поле, в том самом поле, где когда-то пас свои старые, стада царь Давид, пошли стада овец. Эти овцы принадлежали Иерусалимскому храму. Это были простые, чистые сердцем люди, которые сидели в тот день у огня и ждали, когда же наступит утро, чтобы пойти на отдых. Они вели неспешные разговоры, в том числе и о пришествии мессии все было тихо вдруг предстал им ангел господень и слава господня осияла их и убоялись пастухи страхом великим и сказал им ангел не бойтесь я возвещаю вам великую радость которая будет всем людям ибо ныне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 Эту дивную ангельскую песню мы тоже можем слышать во время богослужения. Она, эта песня означает, что вот наконец наступил тот день, ради чего и жило ветхозаветное человечество. Родился Спаситель. Бог простил грешников и явился в виде младенца на земле. И отныне тех, кто будет верить в Господа,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 что было возвещено им о младенце сих. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. А от Иосифа отошли все сомнения по поводу рождения младенца, которые нет-нет и наступали на него. Он наконец-то со всей полнотой осознал, что является обручником Пресвятой Девы, а родившийся младенец – сам Господь. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали видели, как им сказано было. И, конечно, когда кончилась их смена, они возвратились домой и стали всем рассказывать о том, что произошло той удивительной ночью, и простые люди друг другу передавали о том, что вот наконец-то свершилось событие, которое они так долго ждали. Родился Спаситель. Таким образом, весть о пришествии Мессии распространялась тихо от сердца одного чистого человека к другому. А вовсе не так, как считали иудеи. Иудейский мир по-прежнему ожидал своего Мессии. В ночь, когда родился Спаситель, на небе еще также зашла удивительная звезда, которую увидели волхвы в далекой Персии. Волхвы, это мы знаем из предания, это Гаспар, Мельхиор и Валтазар. Кто такие волхвы? Это были ученые, маги, астрологи, которые... Очень много знали, определяли по звездам будущее, вообще изучали небо и были советниками при восточном царе. Вот эти три волхва, которые заметили необычную звезду, были еще людьми чистое сердце. Они слышали от иудеев, которые жили в их стране, что очень скоро должен в иудейской земле родиться царь, который спасет все человечество. И когда они увидели эту необычную звезду, они сразу поняли, что этот царь уже родился. И тогда они решили отправиться в путь и поклониться этому царю. С собой они взяли дары – золото, ладан и смирну, чтобы принести их в дар родившемуся спасителю. Долг их был путь. Примерно через два года они достигли Иерусалима. В это время Иосиф и Мария жили в Вифлееме в доме. После того, как перепись закончилась, для них нашлось место. Они решили не покидать Вифлеем и поэтому остались в этом городе. Когда волхвы пришли в Иерусалим, Звезда вдруг пропала. Тогда они стали спрашивать всех в городе, где родившийся царь иудейский. Они были уверены, что уж кто-кто, а иудеи должны были знать, что родился Спаситель. Ведь в книгах Священного Писания об этом написано, написано точное место и время рождения. И уж кто-кто, как. И иудеи должны знать и точно указать ему место. Они были удивлены, когда об этом событии практически никто не знал. Но зато быстренько донесли царю Ируду Великому о том, что пришли некто, некие люди с Востока и спрашивают о каком-то царе иудейском. Ирод Великий был очень жестоким правителем. Он вообще был по происхождению идумянин и занимал свое правящее место не совсем законно а только потому что его поставил Рим и он очень боялся потерять власть он решил что вот где-то родился соперник который в скором времени отнимет у него трон он позвал грамотных сановников и стал спрашивать о при тех предсказаниях и пророчествах о новом царе ему рассказали, что да, действительно должен родиться царь мира, и он должен родиться в эти дни примерно в Вихлиеме. Тогда Ирод призвал волхвов и ласково попросил их узнать все хорошенько об этом младенце, и потом прийти к нему и точно сообщить где находится младенец, чтобы я тоже мог пойти и поклониться ему. Так он им сказал. На самом деле Ирод задумал убить, как ему казалось, своего соперника. Волхвы обещали все хорошенько узнать и прийти и рассказать царю. Ведь они не подозревали о злом замысле правителя. Когда они вышли из царского дворца, они снова увидели на небе звезду, которая и привела их в дом, где находились Иосиф, Мария и младенец. Это было бедное жилище. Волхвы вошли в него, увидели Марию с младенцем, поклонились и преподнесли младенцу золото, ладан и смирну. Это, эти подарки тоже носили глубокий смысл. Золото означало, что они принесли в дар Иисусу как царю, царю мира. Ладан как священник, ведь наш Спаситель является первосвященником. А смирна – это такое благовонное масло, которым помазывали тело покойного. Это был знак того, что Спаситель примет смерть за грехи человека. Дары волхвов Мария хранила всю свою жизнь. Они сохранились до наших дней. Золото – это 28 небольших пластин разной формы, с красивым орнаментом. Около 70 небольших – величиной с маслину, шариков из благовонных смол, ладана и смирной. Они и сейчас две с лишних тысячи лет источают сильный аромат. Незадолго до своего успения эти дары передала Мария вместе со своим поясом и ризой Иерусалимской церкви. В XV веке эти сокровища были привезены на святую гору Афон в монастырь святого Павла. Там они хранятся и по сей день. В январе 2014 года честные дары волхвов впервые покинули пределы Греции и были доставлены самолетом в Москву, где верующие смогли поклониться святыне. Также они побывали в Санкт-Петербурге, Минске и Киеве. Поклонившись младенцу, волхвы стали собираться в обратный путь. Они планировали вернуться в Иерусалим, во дворец к Ироду и сообщить ему о том, где находится спаситель. Но ночью им снова явился ангел и велел не возвращаться в Иерусалим, а возвратиться на свою родину другим путем, что они и сделали. Впоследствии известно, что эти волхвы приняли крещение, Стали христианами и также прославлены в лике святых. Их память почитается также 7, 7 января, как и день Рождества Христова. Итак, в чем же духовный смысл праздника Рождества Христова? Поэтому это всем понятно. Люди долго ждали избавления от грехов. И вот, наконец, родился Спаситель родился для нас, чтобы жить, взять на себя наши грехи, пострадать, напомнить нам, как жить по заповедям Божьим. И потом тех, кто уверует, спастись. Поэтому это очень важный для нас праздник. Я от всей души поздравляю вас с наступившим Рождеством Христовым. Дай Бог, чтобы в вашей жизни присутствовал Бог. Чтобы было везде радостно вам в жизни. Храни вас Господь. С вами была Евгения Мягкая.